В целом сегодня, достижение цели. Зачем мы говорим, потому что сейчас у всех цели рушатся. Сейчас такое время у всех людей на земле, потому что идет сильное препятствие. Люди страдают из-за того, что на них давит время. Иногда человеку давит время на что-то одно всю жизнь, допустим. Кому-то не везет с семьей, кому-то не везет в деятельности, кому-то со здоровьем. Ведь у каждого человека на что-то давит. Понимаете, есть несколько направлений судьбы. Одно направление, это здоровье. Есть люди, которым очень трудно поддерживать здоровье, в целом. Есть люди, у которых очень трудно с личной жизнью, но с остальным легко. Вот допустим, человека с здоровьем тяжело, а с остальным легко. Есть люди, у которых тяжело со здоровьем, ой, с личной жизнью, а с остальным легко. Есть люди, у которых... Тяжело с работой, со стабильным легко, понимаете? И там, где тяжело, там находится основное влияние судьбы, и там находится основное, основное препятствие для развития человека. Через именно эту зону его будет бить судьба. Если ему будет плохо, этому человеку, то будет там плохо прежде всего. Вот, допустим, плохой период начался, его будет гасить в том месте, где у него засада. А засада обязательно где-то у человека есть. Невозможно родиться на этой земле, то есть люди, у которых нет засады, они рождаются в раю. Понимаете, мы разделились здесь, потому что здесь так положено. Здесь мы все сдаем экзамены. Мы находимся на испытательном сроке. Мы испытуемые здесь. И поэтому у нас где-то будет засада обязательно. Что такое целеустремленность? Это значит, что человек хочет не зря прожить свою жизнь. Потому что у каждого человека есть сердце что-то, для чего он живет. Понимаете, это что-то бывает разным. Допустим, у женщин в основном целью жизни является любовь, гармония, то есть женское рождение предназначено для любви. Поэтому для, для женщины часто целью жизни является э, воспитание детей, которые могут, ну, как бы, вот, любовь отдать своим детям, чтобы они выросли хорошими людьми, или помочь мужу, допустим, для того, чтобы он был развитым и сильным. Или в целом помочь людям. Бывают развитые женщины, лидеры по природе. Они хотят свою женскую силу, любовь отдать вообще человечеству. В целом такие, как мать Тереза, допустим. Мужчина вкладывает свои силы в свое личное развитие. Женщина тоже вкладывает свои силы в личное развитие. Но мужчина достигает достижений в жизни, а женщина достигает гармонии. Вы понимаете разницу? То есть достижение женщины это любовь, а достижение мужчины это успех. Это разные сферы, но в целом каждый человек должен жить для победы. Ну, то есть, цель человеческой жизни это победа. Вот, допустим, женщина спросила меня, задала вопрос, как мне достичь гармонии в отношениях с мужем. Я ей ответил, что надо понять, что есть стадии успеха. Вот, допустим, ваша цель Достичь гармонии в отношениях с мужем. Это хорошая цель. цель. Любовь – это высшая цель человеческой жизни вообще. Любовь к Богу. И мы в отношениях с людьми идем к этой цели. Любовь – это хорошая цель. Но есть стадии. И я сейчас вам эти стадии перечислил. Вот, то есть вы не дойдете не до последней стадии, не пройдя первую. Есть стадии. И первая стадия, я, её, я назвал эти стадии. Первая стадия – вера в свои силы. Вторая стадия – изучение своего предназначения, своей миссии. Третья стадия – социальное развитие. Четвертая стадия – развитие целеустремленности, решимости и терпения. Ну вот, когда человек прошел все эти четыре стадии, он уже имеет право на успех. Ну то есть он имеет право на то, что получить свою цель, она придет к нему. Но понимаете, мы не можем перепрыгивать через эти стадии, и надо через них идти последовательно. Итак, первая стадия – вера в свои силы. И самое первое в этой стадии, как ни странно, это укрепление здоровья. Если человек болен, он не может быть успешным. Причем, понимаете, инвалидность не является болезнью, согласно древней медицине. Вот, допустим, у человека, он обездвижен, он болен или нет? Как определить? Если человек жизнерадостен, он активен, он может длительное движение совершать, он может действовать, быть активным. Вот, допустим, есть, допустим, хоккей для инвалидов, да, они там на этих на колясках катаются и побеждают. Это больные люди или здоровые? Это здоровые люди, согласно Орведе, потому что здоровым человеком... А можете кто-то убрать вот эти цветы, вот поставить чуть подальше? И вот эти тоже, потому что люди меня не видят. Конечно, цветы это красиво, но самое красивое... Вот так вот их просто поднимают. Вот так, да. Самое красивое – это люди. Если не видно людей за цветами, то тогда <свят> все пропало. Ага, спасибо большое. Итак, здоровье – это основная, основной ресурс для того, чтобы достигать цели, потому что энергия в нас – ведет в двух направлениях. Первое направление – это поддержание жизни. Вы понимаете, если страдает поддержание жизни, то, ну, человек, человеческая психика, человеческие ресурсы не будет тратить силы на достижения. Понимаете, вот страдает сама поддержание жизни. Зачем нужны достижения, если ты теряешь саму жизнь? Нет жизни – нет достижений. Поэтому организм так устроен, и все у нас так устроено, что если не хватает здоровья, то все пойдет туда. Никакого успеха в жизни не будет. Для того, чтобы был успех, человек сначала должен вырваться за пределы поддержания своего здоровья. Вот жизнь в рамках поддержания своего здоровья протекает у тех людей, которые не знают, откуда здоровье берется. Мои дорогие друзья, тысячу раз вам говорил, здоровье берется от двух вещей всего. Это контакт с природой активный и режим дня, что тоже можно назвать контактом природы. Потому что ну, когда человек рано встает, он что делает? Он синхронизирует себя с энергией солнца. Потому что когда солнце поднимается, что происходит? У нас активизируется иммунитет, активизируется пищеварение, активизируется оптимизм. Вот эта психическая функция способности достигать цели, она активизируется рано утром. Не просто утром, а рано утром. И причем следует знать, что существует такое время, оно описано в С 4 часов утра до шести. Это время для тех, кто хочет достигать победы. Кто встает позже, он уже не может достигать победы, потому что он прозевал. Ну то есть время оптимистов – это раннее время утреннее, а не позднее. Если человек встает поздно, он не может быть оптимистом или победителем. Оптимист означает тот, кто верит в лучшее. Во сколько встает? В пять? А раньше во сколько вставали? Раньше в 4, теперь встать, в пять встают. Значит, все будет хорошо у вас. Ну, то есть, это уже критерий. Если, вот смотрите, есть желание жить, есть желание умереть. Если человек лежит такой, думает, ну сегодня отдохну. Это уже не оптимист. И он встает позже, он говорит, ну сегодня, ну, сегодня в семь. Отдохну просто. Дальше он встает, у него тяжелая голова, он ругается с близкими людьми. Вот допустим, мы поехали в отпуск. Ну что, в отпуске же, что вот я как... как, как я что, сумасшедший, что ли, вставать в отпуске в 5 утра? Встаете поздно, значит, ругаетесь с мужем, ругаетесь с детьми, пошли на солнце, солнце уже становится враждебным, оно вас перегружает, дальше все как бы сгорело. Понимаете, то есть вы получаете от отдыха один... Медицинское слово. Вот, поэтому... Понимаете? Чтобы отдых был хорошим, надо рано вставать. Вот, чтобы выспаться. Луна дает человеку сон. Вот что такое сон? Это энергия Луны. Вот что такое, раз расслаб... вот человек вечер приходит, его расслабляет такой. Это энергия Луны. Бодрит энергия Солнца. Понимаете? Надо понять, что с нами что-то делают здесь. Мы, мы не сами по себе. Ну, то есть, если энергия Солнца, она бодрит, утром приходит, раннее утро, Первое, что мы слышим, если в деревне живем? Что мы слышим? Три часа утра, да? Значит, солнце уже... Оно во сколько начинает восходить солнце? 12 часов ночи уже. Оно начинает подниматься потихоньку, да? И в это время у нас поднимается тонус, поднимается энергия. Но наступает время, когда уже... Идет пробуждение, время пробуждения, то есть 3 часа утра это уже начинается пробуждение, мы еще можем поспать в это время, просто с 3 где-то до полпятого это время глубоких реализаций в жизни. Человек может лежать, допустим, он глубоко не спит, но в это время, если он настроен очень глубоко, он может что-то понять в своей жизни важное и ценное в это время, то есть глубокая, глубокая реализация. А можно, допустим, встать в 4 утра и начать молитву. И в это время у тебя, в этой утренней молитве, у тебя все станет ясно, понимаете, в жизни. Ты все поймешь, если ты вот в это время будешь молиться еще. Потому что утреннее раннее утреннее время предназначено только для молитвы, для глубоких реализаций в жизни. Итак, укрепление здоровья. Смотрите, есть три источника успеха. Три источника. Это три вида психической силы в человеке. Они все связаны с энергиями. Есть три энергии. Есть энергия солнца, есть энергия воздуха, есть энергия воды. Вот три эти типа энергии, они являются источниками успеха для человека. Что значит успешно? Это значит, что человек очень сильно всасывает эти энергии в себя и сильно отдает. Вот допустим, энергия воды. Что это такое? Вот допустим, вы с человеком говорите, а он вообще не расстраивается. Он по-доброму и по-доброму с вами. Вы уже 10 раз его подстрекли, уже обидели, а он по-доброму. Что это значит? Это значит, что у него на тонком плане, на психическом плане, сильный контакт с энергией воды. Что увеличивает контакт с энергией воды? Статические упражнения увеличивают контакт с энергией воды. И пребывание в воде, соответственно. Ну, то есть ты контактируешь с водой или не двигаешься. Вот эти две силы дают тебе возможность быть добрым или терпеливым, или спокойным, или стрессоустойчивым, как хотите это называть. То есть способность принимать. принимать человек, вода — объединяющая сила, она все объединяет. Способность принимать. Доброта. Вторая сила, которая дает успех, — это энергия воздуха означает длительное непрерывное движение. Длительное непрерывное движение. Понимаете, когда человек двигается длительно и у него появляется волевой фактор усиленный, у него способность появляется заставить себя что-то делать или не бросать что-то делать. Заставить, тут нужно заставить себя. Это волевой фактор, это энергия воздуха. Все, просто энергия, которая должна сильно двигаться внутри человека. Это просто физика. Человек говорит, ну что такое, что мне с тобой сделал? Как мне, какое внушение? Ну, какое, что мне себе сказать, чтобы заставить себя пойти на работу, допустим. Понимаете, часто мы на психику переводим то, что является не психикой вообще. Для того, чтобы тебе пойти на работу, тебе надо научиться бегать длительно или ходить когда-то в течение недели. Если ты это будешь делать непрерывно, то у тебя волевой фактор включится в организме, и ты можешь легко себе заставлять на работу идти, потому что у тебя энергия воздуха в организме будет двигаться. А также хорошо гулять на свежем воздухе и радоваться ему, а не в это время болтать по мобильнику или ругаться с кем-то. Когда ты гуляешь на свежем воздухе и радуешься, значит ты получаешь этот свежий воздух. А если ты занимаешься чем-то другим, значит ты получаешь комбинацию... Из трех пальцев. Ну и, конечно же, это в советских песнях все это у нас есть. Ну, то есть сначала все начинается со здоровья. Понимаете, и третья энергия, которая дает человеку силу, это энергия оптимизма, которая берется от солнца или от поста. Когда человек постится, он нагревается. Солнечным становится, жизнерадостным. Когда человек обжирается, он становится пессимистом. Когда человек постится, не ест, он становится, он так злится, конечно, пока не ест. Но он почему злится? Потому что он неправильно настроен. Люди, которые привыкают к посту, они становятся же нерадостными. Они способными становятся питаться солнцем. Понимаете, солнце еды есть такие. Да? Они ничего не жрут, на солнце находится. Я к вас к этому не призываю. Я говорю о том, что когда человек постится на воде, он может достигнуть вот этого чувства легкости внутри. Ему хочется видеть хорошее. Вот кто из вас постился, это знаешь. Выходишь на улицу, чувствуешь природу. Вот, вот знаете, иногда вот в Москве живешь особенно, отшибает. Ты идешь по природе, что-то нет природы. Птицы поют, не чувствуют птичьи. Это значит, надо попоститься. Вот когда человек постится, он выходит на улицу, «Господи, как хорошо!» Замечали? Это означает, что вы начинаете контактировать с энергией оптимизма. Это и есть энергия Солнца. Солнце. Радость, слово «радость». «Ра» означает «солнце» на древних, на древних языках, на многих. «Дасть» означает «дарить». Солнце – это то, что дает радость. Солнечная сила. Или оптимизм. Берется от раннего вставания, поста на воде и контакта с Солнцем, правильно. Из, из радости людям тоже. Вот человек улыбается, можно две эмоции испытать. Одна эмоция, чуть-чуть он улыбается. А вторая эмоция, вместе с ним улыбаться. Понимаете, вот когда вместе с ним, это значит, что вы принимаете Солнце в свою жизнь и успех тоже. И доброта – это успех. Если ты по-доброму себя ведешь, вот, допустим, дипломату нужна сильная доброта. Вот он, допустим, его там все клеймят, мы с вашей страной там воевать будем, а он по-доброму – да нормально, все, мы вас любим. И просто дипломат представляет страну целую. Если он по-доброму себя ведет, все успокаиваются, войны не будет. Успех – успех. Войны нет, значит, люди будут спасены. Это успех. По-доброму не означает, что он всех подыгрывает, он может говорить правду, но по-доброму. Дипломат – сила доброты, это сила воды. Теперь, сила оптимизма – это сила солнца. Есть еще сила воли. Воля означает не сгибаться, не сдаваться, идти вперед. Сила воли – что это такое? Когда закончится эпидемия? Пока не повернешь, не разберешься. То есть, живем дальше и радостно, и не бубним. Нужны силы для этого, мы говорим о силах сейчас. Итак, первое – это укрепление здоровья. Когда здоровье становится нормальным, первым признаком этого становится возможность соблюдать режим дня. Соблюжение режима дня означает, что человек может противостоять силе времени. Потому что сила времени, когда гасит человек, как определить, что у меня плохой период в жизни начался? Это можно определить только если ты соблюдаешь режим дня. То есть соблюдать режим дня означает жить в ногу со временем. То есть надо вставать утром рано, зачем? Чтобы синхронизироваться с энергией солнца, чтобы она в тебя вложила столько, сколько надо, не меньше. Зачем рано ложиться? Для того, чтобы тебя энергия Луны вложила столько, сколько надо. Потому что если ты рожишься рано и встаешь рано, ты таким образом становишься эффективным в жизни. Вот для этого нужен режим дня, не для того, что доктор прописал. Понимаете? То есть сначала человек копит здоровье, от природы берет, от матери он сосет сисью от матери, а потом уже дальше живет. Понимаете? То есть ребенок сначала только сосет сисью, он больше ничего не делает. И спит, он копит силы. А потом начинает жить, смотреть, улыбаться, там и так далее. Итак, сначала мы берем силы от природы, но дальше мы начинаем синхронизироваться с энергией времени. Иначе успеха не будет. Допустим, человек поздно, встает, поздно ложится спать, он теряет силы. Он стоит с квадратной головой, означает опять все в здоровье и энергии пойдет. Он не будет успешным, потому что нет запаса энергии. Понимаете? Или, допустим, он поздно встает, то же самое, нет оптимизма, нет силы быть успешным. Поэтому время, контакт, ну то есть синхронизация с временем, это следующий шаг после здорового образа жизни, после здоровья, режим дня, соблюдение режима дня и питания в том числе, режима. Так, это вторая стадия, мы движемся вперед. Это все вера в свои силы, это первый период победы над судьбой, который невозможно избежать это надо пройти следующий шаг это доводить до конца любое начинание или опыт маленьких побед если что-то начал делать сделай это очень важно потому что дальше когда человек вот, смог быть здоровым и эффективным то есть он уже режим дня соблюдает как знать тайм-менеджмент есть вот тайм, всем этим преподавателям тайм-менеджера я бы советовал начинать не с того, чтобы записывать и выполнять, потому что для этого нужны силы. Надо начинать с того, чтобы вовремя вставать и вовремя ложиться спать, вот по тайм-менеджменту. Это самое первое, что надо всем знать. Тем, кто преподает тайм менедж Это нужен тайм менедж для успеха нужен. Но главное в нем это скопить силы, потому что делать все вовремя. Очень трудно, для этого нужны силы. И так доводить до любое начинание до конца, все делать, все доделывать, означает есть силы. Что к чему это приводит? Зачем это нужно? Это нужно для того, чтобы у тебя появился опыт доверия самому себе. Большинство людей живут с опытом неудачи. Вот, допустим, нас запили в коронавирусных квартирах. В своих квартирах запер коронавирус нас. Он взял просто эту энергия времени, надавила на землю и всем сказала, сидеть в квартирах. И все раз, ну деваться некуда, так же действует судьба. И нам сказали, штрафовать будем, если выйдете. Хорошо, сидим в квартирах. Ну кто-то в домах своих сидит, кому повезло больше, судьба лучше там уже как-то можно по огороду походить. Кто-то прямо в своей квартире, а кто-то в малосемейке, еще хуже. Там вообще жесть сидеть в комнате, получается, а не в квартире. Но что в квартире есть? Что? Блин, окно, а не телевизор. Окно в квартире есть. То есть, если вы сидите в квартире, значит, нужно чем пользоваться? Окном. То есть надо в окошечко высовываться, улыбаться, все. Ну, по беговой дорожке бегать, там, зарядку научиться делать в замкнутом пространстве. Вот я из-за того, что езжу, я научился, у меня такая зарядка есть, которую на двух квадратных метрах можно сделать. Вот так вот устать, понимаете, там. Тот же самый бег на месте бывает, там, не только вдаль понимаете, отжимания, приседания там, и много-много других разных упражнений, которые можно делать в замкнутом пространстве. Но самое главное, надо понять, что в замкнутом пространстве надо научиться активно и радостно жить. А вот это вот непросто. И надо научиться еще быть с природой, то есть постоянно свежий воздух глотать, и окно открывать, проветривать, на балкончик выходить, если есть балкончик, вообще супер, жить на этом балкончике, понимаете, если вы вас заперли в квартире. Но сейчас, слава богу, всех выпустили, я говорю, а если выпустили, тогда в парк. Ну, то есть, идея в чем заключается? В том, что э, надо вырваться, с, ну, то, что мы соблюдаем, правило, это хорошо. Но если правило говорит «умри», то его соблюдать не надо. Понимаете? То есть, человек должен понять, что если его заперли в квартире, он должен там не умирать сидеть, а он должен вложить свои силы в то, чтобы научиться... Жить по-другому, это другой опыт жизни. Это опыт ну, получают те, кто сидят в тюрьме. Я общался с такими людьми. Вот Человек находится в запертом пространстве, и у него два раза, два варианта – или сгнить, или жить. Понимаете, если человек не гниет, а начинает молиться, там, работать над собой в тюрьме, то есть он что-то делает. Если есть люди вокруг, он им помогает. Вот даже если это уголовники, там, они сначала ему по морде бьют, а потом начинают уважать, вот, понимаете, то есть у меня есть такой знакомый, который так сидел в тюрьме, он попал в тюрьму, но он там жил здоровым образом жизни, в результате ему два раза располовинили срок, и с четырех год, лет он подсидел меньше одного года, и его выпустили, потому что, ну, не тюремный он человек, понимаете, он хороший человек. Он всем помогал, всех заботился, это отдельная песня. Но, понимаете, нас всех заперли в тюрьму во время коронавируса. Чего я вам это все рассказывал? Для того, что в этот момент надо научиться жить заново. Понимаете, жить в квартире, не выходя, а это другая, другой вид жизни, который колоссально потом поможет. Понимаете, это не то, что это вид жизни, который потерян. Это вид жизни, который мобилизует человека, дает возможность пересмотреть свою жизнь, дает возможность сосредоточиться на молитве, на изучении иностранных языков, на зарядке, на чем хочешь, понимаете? То есть это другая жизнь, в которой тебя освободили от всех дел. Ты имеешь право распоряжаться своим временем, понимаете? Ну, если тебя совсем там уже закрыли... -то. Работы нет или что прочее. Я говорю об этом сейчас. Это не значит, что тебе надо напиться, умереть там и м, обожраться, и смотреть, что такое телевизор. Вот, вот напишите, возьмите табличку, сделайте и поставьте на телевизоре сверху. На телевизоре или на компьютере. Я не говорю сейчас, что вы работаете на компьютере там. Я говорю о просмотре по кабельному телевидению, там вот этого всякого... Это, дефектива всяких там всего этого прочего. На, над компьютером повесили над телевизором табличку «Моя потерянная жизнь». Вот сколько вы там сидите, столько вы ее потеряли. Потому что они за вас там живут, понимаете, один человек живет сам, а другой живет не своей жизнью, смотрит, как другие живут. Если вы смотрите, как другие живут, ваша жизнь потеряна. Поэтому, как бы, я не против этого всего. Можно иногда что-то посмотреть, когда сил нет уже, нет сил, ну посмотрите. Но если у вас вообще никогда нет сил, значит, образ жизни неправильный. Если заперли в, в доме, это не значит, что весь день надо телевизор смотреть. Нужно делать зарядку, молиться и так далее. Много-много дел есть. Это называется внутренняя жизнь. Внутренняя жизнь. Итак, доводить до конца любое начинание. Опыт маленьких побед. Для чего нужно? Для того, чтобы сформировать правильное отношение к себе. Каждый человек – это победитель своей судьбы. Те, кто не победители своей судьбы, не получают человеческое рождение. Человеческое рождение — это подарок. Понимаете, есть много других форм жизни, где нет разума. Разум означает победа над своей судьбой. Запомните, разум дан только для победы над своей судьбой. Нет другой причины, почему живое существо разумную форму тела получило. Разум означает победа над судьбой. Ничего больше другого не означает. Разум – это возможность побеждать, означает быть успешным. Просто успех для человека всегда воспринимается в силу его возможностей. Для кого-то кажется, что успех – это научиться хорошие деньги получать на работе, а для другого человека успех означает достичь высшей цели жизни, любви к Богу. Все зависит от развитости, понимаете. Люди И каждый на своем уровне должен стремиться к успеху. Допустим, ты хочешь достичь любви к Богу, а ты даже не можешь себя заставить встать с постели и отказаться от вредных привычек. Значит, ты себе что-то друг придумал, ты ну, не способен это, такую цель выполнить. Двигайся постепенно, развивайся. Итак, человек должен доводить до конца маленькие сначала дела, потому что на маленьких делах формируется чувство собственного достоинства человека, его способность ценить себя как разумное существо. Вот я смог это сделать, значит еще что-то смогу. Опыт маленьких побед очень колоссальную вещь играет в жизни. Я сейчас вам приведу пример, ну простой, на своей жизни вы как бы поймете, о чем речь, для себя. У меня бывает, сейчас уже так не бывает, потому что я пять месяцев сижу дома, Живу внутренней жизнью, а до этого это самое лучшее время в моей жизни, кстати. Я очень благодарен этому коронов, коронованному вирусу за то, что он дал мне такую возможность. То есть до этого я просто умирал в самолетах, понимаете? Ездил, лекции читал. А сейчас пять месяцев я работаю над собой, молюсь, купаюсь в ручье, там, делаю зарядку. Я нормально выгляжу как я чувствую себя отлично, помолодел за пять месяцев. Вот. Каждый может стать моложе, если ветра веселого длинуть. Каждый может стать. Ну, то есть нужно время отдыха, отпуска проводить правильно. Итак, когда я летал на самолетах, то было время, когда не было сил, а надо было давать знания людям, читать лекции и совершать аскезы для этого. Я делаю очень ну, такую жесткую стат статику. Ну, у меня 4 статических упражнения, которые я делаю за два с половиной часа. Понимаете, это очень долго каждое упражнение, по 40 минут. Я там стою на шее, вот это вот поза там, вперед сгибаюсь, мостик делаю, на голове стою, вот такие упражнения. Вот. И вот, допустим, я делаю какое-то упражнение. Но здоровья и силы его делать нет. И я говорю себе, я не делаю все упражнения, Или вообще, я эту два с половиной часа йогу, я не делаю. Я себе говорю, я делаю каждое упражнение понемногу. И я встаю в позу березки, да, вот в это вот. Встаю, и мне надо стоять 40 минут, там, ну, долго. Ну, не 40, там, поменьше, там, я не знаю, 30, наверное. Я точно не засекал. Вот, я делаю это упражнение. Как я себе говорю, у меня есть опыт маленьких побед. Я себе говорю, ну ты можешь простоять минуту? Ну, ответ внутри. Ну, 30 нереально, не могу. Минуту можешь могу. Все, минуту стоим. Еще можешь минуту? Могу. Еще минуту стоим. Еще можешь, но ну, вроде не умираю. Еще минуту. Итак, 30 минут. Следующее упражнение. Нет, следующее упражнение также невозможно. Хорошо, ну просто начать можешь, могу. И так далее. И так полностью весь цикл. Потом просто вот все взрывается внутри. Ты встаешь, и у тебя ты полон сил. Опять можешь читать лекцию, у тебя есть возможность побеждать судьбу. Понимаете, о чем я говорю? Это опыт маленьких побед. Вот, допустим, бежишь тоже, когда я бегаю длительной дистанции, там по 17 километров, по 16. Это нужно для здоровья. Это другая тема. Вот. Но понимаете, когда ты очень устал из перелета, то ты не можешь пробежать даже 100 метров. Ну 50 можешь, могу. 50 метров бежим. Еще можешь 50, еще могу. 50. Еще можешь 50, еще 50. Могу. И так далее. Понимаете, это очень ценное знание. Попытайтесь его понять. На таком опыте маленьких побед человек может все что угодно сделать. Вот допустим, экзамены сдать не могу в институт. Ну можешь прочитать вот один вопрос? Могу. А выучить его можешь? Могу. А вот этот теперь вопрос можешь? Могу. И так далее. Вот все не могу выучить, а один вопрос могу. Это называется опыт маленьких побед. А почему ты можешь один вопрос? А Потому что есть этот опыт. Маленькие победы я могу побеждать, большие не могу. Понятно, да? Опыт маленьких побед дает возможность победить себя всего полностью, и не нужен опыт больших побед. Не надо себя настраивать на длительный срок. Допустим, если я скажу, бегу 16 километров, это туго очень. А бегу километр, ну, вообще комфортно очень. Потом дальше, пробегу километр, дальше посмотрим. Иногда бывает, иногда, иногда, когда я не могу бежать совсем больше. Ну хорошо, не можешь, не можешь, ничего страшного. Мы же решили километр бежать, но обычно после километра «Еще могу чуть-чуть побежать?» «Ну, тогда бежим еще». Понятно, да? Не надо свою силу воли сразу напрягать на весь промежуток. Это все равно, что прыгать на девятый этаж сразу. Мы же не прыгаем на девятый этаж. Можешь на одну ступеньку, подъезд можешь зайти? Могу. На одну ступеньку можешь встать? Могу. На следующий можешь? Могу. На следующий можешь? Могу. И вот так потихоньку до девятого этажа. Так человек должен жить. Вот не могу с этим мужиком жить, допустим, да? Я его не выношу. Ну хорошо, ты вообще как бы в целом не можешь с ним жить. Ну можешь ему улыбнуться, допустим? Могу. Можешь ему доброе слово сказать? Могу. Вот это сделай сейчас. она вообще как бы сможет с ним жить? Об этом не думай просто. Понимаете, это называется успешный, как человек действует. Он вот так действует. Ты можешь в эту войну всю Великую Отечественную пройти, победить? Нет. А можешь сейчас вот гранату бросить? Могу. Бросай. Понимаете, да? Ну, то есть, вот этот, этот, это мышление, оно очень колоссально помогает жизни. Но его надо тоже достигнуть, потому что большинство людей не доделывает до конца маленькое дело. И это очень плохо. Это портит всю жизнь. Не позволяйте себе не доделать маленькое дело. Один человек подошел ко мне и говорит, Олег Геннадьевич, я хочу научиться два часа молиться. Я говорю, «А сколько ты молился вообще в своей жизни? Он говорит, максимум 15 минут. Я говорю, молимся 16 минут. Но каждый день. 16 это ерунда. Я говорю, вот так и будем делать. Он говорит, а почему? Я говорю, потому что ты понял, что это ерунда для тебя. Значит, так и делай. Но каждый день. Не 2 часа, 16 минут. Это значит, что придет время, и ты будешь 17 минут молиться. А потом 18. И ты идешь правильным путем. Правильный путь ⁇ это путь маленьких побед. Запомнили? Все. Это очень важно знать. Это принцип. Научился что-то делать, не сдавайся, не отступай, делай это. Но все состоит из маленьких побед.